Всем привет, короче, сегодня у нас тут 1 апреля, всех с 1 апреля, и, типа, здесь, короче, у нас какое-то обновление... а он нет да? 5 5. А Чёрт это такое? Короче, э... Короче говоря, э, вам нужен тиммейт, хороший, с, э, с хорошим умением пвпхаться, и еще один человек, который будет ломать им яйцо. Э, чел, который хорошо пвпхается, он будет покупать э, то, что сказал... ЛК, Вуки, вообще не знаю, кто он. И в общем И в общем э, а, чел, который будет ломать, он покупает удочку Крюк, покупает шлем шахтера железный, покупает меч мастера кота. Э, и торняк. Ну и все, в принципе. И, короче, вы вдвоем идете на их базу, рашить. вообще уже лень играть по этой тактике, я хочу враж. ну типа о а чём? ну двоих можно на Иза закомпить. Закомпить. Но они на меня фу, тьмой нападают. А я не знал даже. Ну ладно. Буду знать. Короче, я хочу сейчас накопить на мастера кота. А знаю, но ну, типа там отравление. Ой-ой-ой! Спасай! Блин. Они надо высшей там. Почему они? Я не знаю. сзади к нему подхожу и он резко оборачивается и скидывает меня и дальше с вами пыхается что ли <музык> чего я в алмазках там в бане <музык> э -э -э! <музык> подошел и у меня сразу заделал Они меня видят или нет? Блин. А -а -а Ай. Кошмар. <свеч> <свеч> <свеч> Вилка. Что это было? Ты как он так делает? Туториал, пожалуйста, туториал на такую вещь. Туториал мне надо. Ой, ой, о Кристалл стоит. Да я не могу им ломать. Типа я подхожу и они спавнят кристаллы и сразу убивают всех и вся. Я, сейчас себе бухню. я у них тут на базе. Uh Артемчик Агробебезьяна. Агробебезьяна. Быстро. Сколько кристал стоит? Кристал стоит двести Я хочу повторить этот момент, который с удочкой и криком в 2022 году и в 2021. Ой, Разошлись шляндры. Блин. Короче, у меня есть прикольная тактика сейчас. Хочешь ее послушать? Да что там? там ой, разошлись шлендер ой ой, ой ой меня в воздухе комбят люто разошлись шлендер и мамина радость идет домой домой ломать успокойся или не надо уже идти ну знаешь было было бы неплохо если бы мы отыграли ничего ну че мы то я ломал но пытался ломать Ой, капец ну чел это одна катка только проигрыш по не мере надеюсь что она будет не проигрыш не делай пати варф пожалуй я бенди, зачем э, в смысле он не зас он не А, ну ладно, все, мы проиграли. так, что ты там? Где Отлично. Хорошая работа, Алик. Ой, зачем я вдруг взял? Вот, все. Железная лопата. Берем, короче. И вот здесь, вот. Я здесь наплечил лов, которые стоят в руках. Сегодня убрали кири, завтра этот поставит кири. <реклама> ну все, домой тебя. Зл... <реклама> ну, всё, домой, тебя. А чё я то? Это ну боже. Ну все. нормально лом. я тут пытаюсь убить но он никак не умирает ой ой о фух. на спавн чтобы потом сломать под ним блок нет не докопал у меня спешка еще 13 минут будет но я хочу убить этого чувак да в смысле че он не умирает Так она дофиге сейчас... Регенерация? Да. Ну боже... Да. Ну получается, его я не смогу убить, к сожалению. Знаешь, чего грибочек? Ты его прибор. У него есть неслог раз? Да. У меня у нас сегодня книжок есть. У меня вы тоже мотали книжка, если выглядит. Оборты, блядь. Блин, я не могу их затрапить. Я так хочу их затрапить. А, Если бы меня затрапили, то я бы уже давно взял. Только там еще 6 минут. короче обзор на мою личную камеру вот вот здесь вот такая вот штучка спальня туалет и больше кайфа нету вот здесь вот банда мне эта банда ничего не приносит к еде вот вот это вот у меня еда короче 16 яблок не знаю зачем положил эм, подгонов нету рекуртов нету вот вот здесь вот у меня осколки 2 токсин 2 пожиратель 1 и сушение 1 Ожог 1, вампиризм 1, воду 1, кровотечение 1, взрыв 2 и о о о оледенение 1. Бумага 22, 22 ключи, деревянная лопата на F3, 64 стейка, 22 стейка, ножницы, деревянный топор F3, редкая деревянная... Ува! <св> Точно? Не покупай, прошу, иди, и, и, Не покупай. Но я могу то же самое сейчас сделать и сказать не, не покупай. Смотри. Доб... Не Доб... Аук, Сэл, Минато, Хатаке, 22. А, ой, нет. 22, Минато, Хатаке. Хатаки. подожди эм. а вот все не покупай не покупай пожалуйста не покупай, покупай не пок... покупай. нет не покупай нет не покупай, покупай. не покупай. покупай ну вот именно не покупай не надо покупать Не покупай, не покупай, понятно? Не покупай, понятно? Не покупай. Чего? <связывая> не покупай. Не покупай. Не покупай. Не покупай. Понятно, не покупай. Не <связывая> покупай. Да просто не покупай. <связывая> <связывая> <связывая> <связывая> <связывая> вот, еще она вот, не покупает. купил <звучит> ну, вообще, блин капец, вообще, блин <звучит> да, в смысле? Э -э -э, так ты еще и свое убрал <звучит> да ну, вообще-то, блин, вообще, блин Дай мой ключик, который ты купил. Это немного. Это немного. И вообще я их зарабатывал своим трудом. А ты у меня тупо их списал. Отдай мои ключики. От Отдай ключики. Ты думаешь я начинающий? Отдай мои ключики, ключики, ой, один ключик, а 23 для начинающего, это еще лучше, понятно, давай, отдавай. Надо? Отдай мои ключики. Тебе надо, ключики надо, ключик, ключик. Зачем? Подожди, а что там науки Нет. <свят> План, пламенный У меня 11. -ый. -ый. <свят> Кирпич. Что это такое? А, понятно. Вообще пофиг. Тут арбузики продают по 300 монет. Редкая деревянная кирка 10 тысяч монет, как 5. Деревянный меч, 350 монет. Ой, стоп, нет, вот сюда. Волна воды. волна воды, это что такое? Да, оно стоит? ну, волна воды, железный нагрудник, стоит 8000 монет. пончик скачок уверу скачок взрыв все это? что купить а, -а, -а. а ключик нет Нет, я говорил тебе не покупай, а ты, купил. ты, Ой, покупай. ты не не купил. Это Айсана говорила покупай, а я говорил не покупай. Мне кажется, что это невыгодно покупать три кишки за одну монету. Это чисто лаки, а не лаки просто вот и все. Я хочу себе алмазные ботинки. Помнишь, там продавали за 15 тысяч алмазные ботинки, за 2 и пробужденные. Ты их не купил мне. Вообще, блин. Аукционе. Не буду я их покупать, это невыгодно. Одна кишка, одна монета. Вообще, блин. <связать> И чё? Покуп... Этот, продавай мне за 0,0, за 0,0 одну монету. <связать> продавай мне тоже, за 0,1. И буду покупать. В смысле... Чем? Я за -то тогда точно не куплю. И тебе нужно потратить целых 100 монет на то, чтобы вернуть свой предмет. Я могу продать, может, а Давай. Я могу продать тебе 14, -14 плоти за одну монету. Хочешь? Не-не-не. За 0,1 Один. Одна Две монеты и 29 плоти. Тридцать одна плоть сейчас. Нет, а шестьсот. шестьсот. Тридцать одну плоть? у меня уже 32 платят. У меня сейчас чешуйки убьют, пока я продам. Yeah. <laughs> Капец круто. У меня 34 пофиг. За три монеты. Снова манипулятор, я заставила тебя купить вот за три монеты. Чего? Ну, каждый... ну давай. я жрать хочу что-то реально жизнь пожирать хочу пожрать хочу кишки а дам какие кишки я в реальной жизни хочу кушать дал за одну монету но блин одна монета это много кишки кишки они вкусные полезные они вкусные полезные у них есть белки за одну монету, ну блин, ты снова манипулятор какой-то. Ну капец, потратил две монеты. Ну вообще, блин. Ой, кишки 3 за 0 одну нету, капец. Покупаем. Ой-ой-ой. Я сейчас стану таким жестким манипулятором. Это уже не. Да, отлично. Мой левел повышается от того, то что, то что не знаю. Надо подумать. Смотри, короче. Вот. Вес. Что? Я Я вообще сейчас уже уйти хочу. Уйти покушать. Уйти покушать. Я тебя люблю и в игре и в реальной жизни. писать команду на бумажку туалетную ты в школе будешь какать работает щел. О, 32 плоти. А где? Аук. Персональное предложение. Ой, капец. За одну монету! За одну монету! Серьезно? 0-1, отлично. 0-1, отлично. Пока я покупал, меня чуть этот не убил. сколько надо сколько я тебе дал Где? У меня здесь армия крыс. О, я нашел хвост крыс. Габагриль. Эм, смотря какие. Смотря какие. Конечно. А сюда поступила. ч? Ну капец, блин, вообще. Запись, да, идт. Да я не знаю, сколько, сколько мы играем вообще. Как чекнуть? Я не, я не знаю, как чекнуть. Туториал, пожалуйста. Нет. Alt плюс Z. Alt. Смотри, лютый манипулятор. Давай, закупай. Ты мне заплатишь потом 2000 две, э, две тысячи? 15 тысяч стаков, отлично. Да, так вот и будет. Вообще, блин. Ну да почему уже пятая крыска подряд не выпадает мне плоть? Ох, плохо. вилка, понятно. मыслю. В смысле? А что там? А. -а, -а. <OLED> да я не знаю, типа. Somehow, стоял. Не, я не хочу. Видео я тебе точно скидывать не буду. А, а <свист> Нету. А че мы со спины подходим, а? На. Ко мне крыска со спины зашла, короче, типа и вообще. Фу. Мне сейчас крыска в этот в туннелю скинет. Вот там где лава. Один стаки 36. Вопросы? ой ё -ой, ой Сейчас, короче, один стак платина Плотина фармлю ещё один. И пойду к Монаху. 59 квоти О, 64 отлично Ой, Да в смысле телепортация отменена за что ну, эти самые черепные вообще блин А, этот, прокачивать уровень до 12 или нет? Надо. Да, есть. Прокачал. Все, Артемчик, я, короче, пойду там, этот... Покушать, пописить, помыться. Давай пока. Скоро увидимся. Ну, не выходи, Ну ладно. Мы с собой сниму, телефон с телефон собой и.. Ты в смысле? Ну ладно. А, подожди, подожди. Этот. Всем, короче, спасибо за просмотр. Вы увидели там нашу нашу шизу. Но это, в общем, нас и дурачки, в общем, да, все, всем пока. А попрощаться.